Вы увидели анонс Team Deck и желаете узнать все самое важное и интересное в одном месте. Тогда вы попали по адресу. Всем привет, ребята. У микрофона снова Максим, и на днях Valve представили миру свой первый портативный девайс, который одновременно и консоль, и полноценный ПК, и перспективное ответвление гейминга будущего. Информации будет очень много, постараюсь не затягивать. Поехали! Вся эта история началась еще 12 мая, когда инсайдер под ником Бэтмен опубликовал комментарии с информацией о том, что Valve готовит свою полноценную портативную консоль ценой в 399 долларов и возможность играть в абсолютно все игры из своей библиотеки Steam. Через две недели после этого бета-обновление клиента Steam спалило вспоминание какого-то устройства под кодовым названием Нептун или же PAL. Ну и как вы понимаете, все это подтвердилось, я на всякий случай сохранил все ссылки на веб архиве, так что их можете найти в описании. Давайте по порядку. Внутри консоли находится специальный гибридный процессор, работающий на базе AMD Zen 2 и RDNA 2, гибридный он потому что это одновременно и GPU и CPU, то есть видеокарта и проц находятся фактически в одном чипе. В Zen 2 4 ядра по 8 потоков, а в RDNA 2 вычислительных блока до и 1,6 ГГц, GPU поддерживает все последние разработки по типу рейтрейсинга или всевозможных решейдеров. Суммарная мощность составляет 2 терафлопса, что с сравнимо с производительностью PS4 и Xbox One. Для справки, у новейшего Xbox Series X 12 Terraflops, а у PlayStation 5 чуть больше 10. Однако есть один важный нюанс. Стационарные консоли разрабатываются с расчетом на то, что будут рендерить изображения на больших экранах и телевизорах, когда у Steam Deck нативное разрешение экрана всего 720p. Так что все игры предыдущего поколения будут играться намного лучше, чем на старых консолях. А сами разработчики из Valve говорят, что все игры текущего поколения в ближайшие пару лет будут отлично работать на Steam Deck на средне-высоких настройках. В качестве примера упоминаются Death Stranding, Doom и Eternal, Control и многое другое. Гибридные процессоры принято считать холодными, то есть они потребляют намного меньше энергии, меньше греются и позволяют использовать высокоскоростную оперативную память вместо видеопамяти, а это целых 16 гигабайт. Проще говоря, это идеальное решение для портативного гейминга, отличная производительность и увеличенное время работы от батареи. Вообще, производительность в играх это самая актуальная проблема современности, глобальное потепление, какая к черту когда очень дотягивать 10 fps до 144 герцового монитора прямо сейчас nvidia и AMD начинают выкатывать новые видеокарты со встроенной блокировкой на добычу самых популярных выдуманных денег в связи с чем цены на практически все железо и в особенности на видеокарты начнут со временем падать и сейчас самое подходящее время чтобы начать присматривать нужные варианты и говоря о нужном варианте я не имею в виду топовые карты уровня 3070 или 3080 если у вас разрешение экрана меньше 2к и вы не занимаетесь 3d графикой лучше присмотритесь каким-нибудь 16 60 или к 20 серии, и самое главное покупать прямо сейчас не обязательно, просто добавьте самый интересующий железкий в список желаемого на Е каталоге и ждите подходящий момент. Ссылочку я оставил в описании. У Steam Deck есть три разных конфигурации внутренней памяти: Медленные 64 гигабайта за 399 долларов или 30 тысяч рублей, SSD 256 гигабайт за 529 долларов или 40 тысяч рублей и высокоскоростной SSD 512 гигабайт за 649 долларов или 50 тысяч рублей. Если вам не будет хватать места, в устройстве предусмотрен разъем для обычной карточки microSD. Важно подметить, что сам Game Newell ответил, что слот для SSD кастомизируемый и при особом желании можно разобрать консоль и заменить память на вариант побольше, даже в самой дешевой версии за 400 баксов, но на мой взгляд игра не стоит свеч, лучше заплатить на 100 долларов побольше и не париться с поиском довольно редкой плашки M2 2230 и последующей разборкой всей задней панели, производительность на всех моделях одинаковая, единственное различие это скорость подгрузки игровых файлов и наличие закаленного антибликового стекла, эксклюзивного чехла и прочих плюшек в самой дорогой версии. Несмотря на 720p разрешение экрана не совсем стандартное 1280 на 800 пикселей с соотношением сторон 16 к 10. Сам по себе экран сенсорный с диагональю 7 дюймов и частое обновление 60 герц. Заявленная яркость 400 нитов, если вам сложно понять что это вообще такое, возьмите любой современный смартфон и выкрутите яркость примерно на 70-75%. С целью экономии энергии есть встроенный датчик, который будет автоматически менять яркость за вас. Из прочих технических характеристик это блюдо. Bluetooth 5.0, высокоскоростной модуль Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц, встроенный микрофон, защищенный двойной решеткой и Hi-Fi динамики со встроенным цифровым процессором, отвечающим исключительно за обработку звука. Заявлено время работы от 2 до 8 часов активного использования. То есть, если речь идет о какой-то большой AAA игре, заряда будет явно хватать на меньшее количество времени, нежели при использовании каких-то простеньких приложений по типу 2D игр или банального серфинга в браузере. Вес устройства 669 грамм, что почти в два раза тяжелее Nintendo Switch или в четыре раза тяжелее iPhone 12. Изначально на Steam Deck установлено сразу две оболочки Linuxа: SteamOS 3.0 для портативного режима и custom. КДЕ-плазма при подключении к монитору и использовании как обычного ПК. Ключевой фишкой данного девайса является возможность запуска абсолютно всех игр и программ, то есть вам не надо перепокупать игры по консольным ценам, все что у вас есть в библиотеке стима будет доступно прямо из коробки. Технология, которая позволяет запускать любые приложения с Windows на Linux, называется протон, на данный момент она все еще находится в процессе активной разработки и для нее постоянно выходят новые обновления, то есть чтобы все игры программы работали Прям идеально, Valve понадобится какое-то время и огромное количество фидбэка, чтобы довести это дело до ума. Однако, если кого-то будет что-то не устраивать, вы как бы берете, сносите стандартную операционку и накатываете обычную винду или любую другую сборку Linux. А туда уже и Xbox Store с геймпасом и Epic Games, и любого рода другие эмуляторы все что угодно. То есть, чтобы вы понимали, даже на Linux можно накатить какой-нибудь эмулятор сему и играть в последнюю зельду с лучшей производительностью, с лучшей графикой и лучшим фреймрейтом, чем на самом Nintendo Switch. Или же можно поставить тот же Юзу и играть вообще во все эксклюзивы Свеча. Понятно, что в конечном счете это пиратство, но типа если вам совесть не позволяет, просто купите цифровую версию в оригинальном магазине и не запаривайтесь. Кстати о пиратках, если вам пофигу на разработчиков, можете устанавливать и обычные пиратки, никаких ограничений на это нет. Это как бы не совсем фишка, это скорее вынужденное обстоятельство при жизни в СНГ. Ну и к слову отсутствие ограничений, моды, по сути это портативка с бесконечным количеством контента, накатывать можно бесконечное количество модов и перегревать тот же Skyrim сотни тысяч раз с огромным количеством модификаций. Все управление кастомизируется и перебинить можно абсолютно любые кнопки, так что даже если игра не поддерживает контроллеры изначально, вы можете настроить все самостоятельно или выбрать готовый пресет от комьюнити. Также, в связи с тем, что экран сенсорный, на него можно будет поместить свои собственные кастомные кнопки с абсолютно любым действием или макросом. То есть, к примеру, сделали 4 кастомные кнопки где-то в углу экрана и по нажатию на них автоматически закупаете все нужные предметы себе в доте или там в кс и в любой другой игре. Трекпады и стики емкостные, а это значит, что при обычном прикосновении они будут знать, что ваш палец лежит именно на них. Таким образом, к примеру, можно активировать прицеливание при помощи гироскопа, сами по себе трекпады являются новые итерации сенсорных панелей, с которыми Valve экспериментировали при разработке Steam-контроллера и Valve-индекса, а на тему стиков разработчики обещают что там будут использоваться какие-то очень дорогие компоненты и даже через длительное время использования они не начнут дрифтить в играх можно будет менять абсолютно все параметры графики, но так или иначе, большинство игр будет запускаться сразу с рекомендованными настройками. А теперь еще одна киллер-фича, просто представьте, вы в любой момент можете приостановить игру с компьютера и продолжить играть напрямую с того же места на Steam деке и наоборот. То есть, если вам вдруг приспичат в туалет, на автобус, на самолет, мать рожает, вам не надо будет больше придумать неловкие оправдания перед тиммейтами, просто взял прототипку в руку и пошел. Прямо сейчас Valve плотно работают с создателями античитов BattleEye и Easy Anti cheat чтобы все необходимое для онлайн матчмейкинга стабильно работало и на линуксе. Ток-станция будет продаваться отдельно и, к сожалению, пока нет ни заявленной цены, ни каких-то финальных характеристик. Пока что анонсированы три слота для USB-девайсов, слот для подключения Ethernet кабеля. И HDMI или дисплей порт для подключения к монитору или телевизору. Однако разработчики нас уверяют, что можно будет использовать абсолютно любую USB-C-док-станцию с AliExpress, и она будет работать нормально. По словам Гейба Ньюэла, заявленная цена – это один из ключевых факторов, и принимать такое решение было крайне болезненно. Важно уточнить, что скорее всего себестоимость запчастей и производства данного устройства немного больше чем 400 долларов, и Valve сознательно будут продавать его в убыток с целью развития никем не занятой ниши, ровно так же, как они это делали с Valve Index. Разработчики относятся к этому устройству как к новой категории девайсов, и целятся далеко не в текущее поколение геймеров. Steam Deck – это явный закос на будущее. Сами подумайте, большая часть современного рынка игр это мобильный гейминг нынешним детям вообще не нужен свой компьютер. И такая штука, как портативный ПК, игровая консоль и мультимедийное устройство идеально заполняет это место. Valve уже предполагают, что в будущем как сама компания, так и их конкуренты начнут разрабатывать новые аппаратные трации этого устройства. Так как экосистема, на которой все это базируется, будет абсолютно бесплатно для использования любыми желающими. Грубо говоря, если вы покупаете Steam Deck, вы покупаете полноценный переносной ПК, к которому можно подключать абсолютно все устройства, мышки, клавиатуры, бас-гитары, геймпады, абсолютно все, что можно подключить и к обычному компьютеру. И запомните мои слова, у меня есть шлем Valve Index и я поиграю в Half-Life Alyx, запустив его на Steam Deck. Сами разработчики заявляют, что данное устройство это результат многих лет работы над собственной кучей всевозможного железа. Для Valve очень важна реакция комьюнити и прессы, им важно услышать не только то, что люди скажут во время анонса релиза, но и то, что они скажут через год. Удовлетворение спроса на устройства они подготовили систему бронирования заранее, консоли начнут поступать в продажу волнами начиная с декабря 2021 года и скорее всего недостаток устройств продлится до конца 2022 начала 2023 -го года. Лично я забронировал сразу две версии с двух американских аккаунтов, на 256 и 512 гигабайт, и оставлю себе то что появится в продаже как можно раньше, доставлять в свою страну буду через пересыльщиков с доплатой в 60 баксов, так что суммарно самая дорогая версия мне обойдется где-то в 54 тысячи рублей. Мне за рекомендацию ничего не платили, так что если хотите узнать как я проворачивал то же самое при покупке Valve Index еще до анонса Half-Life Алекс, бегом в телеграм-канал он верифицирован. Кстати об этом. Помните, какой ажиотаж на шлем от Valve появился после анонса новой части Half-Life? Я вам прямо сейчас скажу по секрету. То же самое будет после анонса еще одной игры от Valve под кодовым названием Цитадель. Так что на вашем месте я бы задумался о приобретении заранее. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, после чего обязательно глянув и предыдущий ролик, там я рассказываю про будущее обновление CSGO. Отдельное спасибо Янеки, Эриксану, Кассиару, Строубери, Вебстру, Феникссорду, Дмитрию Кмаревцеву, ЛайфТо, Роману Алексееву, Отдоку, Локису, Владу Хексету, Кате Марковкиной и Бомж -ченнелу. Увидимся!